Те женщины, которые красят свое лицо или какие-то другие части своего тела, женщ... эти женщины, они либо проститутки, либо они хотят быть похожими на проституток. Когда такая женщина, которая разукрасилась, говорит, что она христианка, и она разговаривает с вами о Боге, хочет привести к вас к Богу, вы можете прямо ей сказать, что ты проститутка. Ты сама грешница, которая идешь в ад, и ты еще хочешь говорить о Боге. Вы можете смело ее обличать и говорить, что она должна покаяться, а иначе она закончит в аду. Первое. Она не может вам говорить о Христе, пока она сама блудница, она проститутка разукрашенная. Или она хочет быть похожей на проститутку разукрашенную. Поэтому она красится. Поэтому, мои дорогие друзья, вы должны знать, что те люди, которые красятся, они никак не могут быть христианами. Никак. Это либо сатанистка, это либо проститутка, или кто-то в этом роде. Но эта женщина никогда не знала Иисуса Христа, и она никогда вас не приведет к Иисусу, она вас приведет к тому, кто ее разукрасил, это дьявол ее разукрасил. Поэтому, мои дорогие друзья. Вы должны знать правду, что красятся либо сатанистки, либо проститутки, либо те, которые хотят быть на них похожи. Да сохранит вас Господь от этого ужаса, который творится сегодня среди верующих людей. Да благословит вас Господь наш Иисус.